лучевой вентилятор, подача воздуха в котел. Его характеристики. По ширику. 415 вольт, 11 киловатт, 2900 оборотов, 20 20 ампер серия бп вот здесь установлена заслонка далее пошло на раз вот ну, там основная подача точнее вот основная подача пошла движка на котел. I don't know.